греб вайн для связки веревки одинакового диаметра вяжется точно так же как узел ткацкий только с двойным оборотом и вот сюда получившиеся нами отверстие вот такой вот у него рисунок с другой стороны все то же самое помним да ткацкий мы вяжем с одним оборотом и сразу в ушко да а здесь нам нужно сделать просто два оборота и пропихнуть в наше ушко все затягиваем наш узелочек вот такой вот у нас получился рисунок у узла под названием